Это по-прежнему Телебамба. Мы по-прежнему здесь с вами в прямом эфире. Если будете смотреть в повторе, то, конечно, номер набирать уже не, э, не так нужно торопиться. А сейчас можно попробовать 500 -0 -1 -0 -1. Мы принимаем все ваши телефонные звонки, сколько бы их и ни было. Линий много, колл-центр работает. Какие-то звонки звонков даже появляются в прямом эфире. Особенно, если вы хотите попасть в прямой эфир и взять свой тур по специальной промо-цене. Hello Santa, Join Up с нами. У нас опять два направления. Опять грядет батл. Опять Володя Мартыненко. Э, я не знаю, ты будешь на чьи стране разруливать его, сейчас как раз у вас и выясню. Ну а дамы, наверное, займут какие-то стороны, так? Да, я понимаешь я теряю, что ответить, потому что. А может, ничего не отвечать, просто да? да, начинаем. Начинаем, Андрей, мы с хорошей новости, что на Мальдивах хорошая погода. Хотя мы сегодня о Зензибаре и Доминикане. Женя Хаджинов у нас опять в гостях, и он начнет свой рассказ. Я вижу, э что не только Женя. Свой рассказ, да, не только Женя. Сейчас я нашу гостю найду. Прошу прощения. Ну потому что так не... Нескончаемым потоком доступ да. к телу продолжается. Прошу, Алла, прошу прощения. Алла Шевченко также прекрасно. Это мне минус. Женя, минус. Я за, за Занзибар сегодня буду. Минус нашей команде. Придется атаковать и в батле бедалочка выровняться и побеждать Живёмся. Доминикану. Пожалуйста, ты хотел сообщить нам новость, которая не к теме, но она очень правильная для мира туризма имеет вес. И потом начнем о прекрасной стране Танзании-Занзибар. Обязательно так еще раз здравствуйте вам я хотел сказать буквально одно слово ну, может быть парочку по поводу мальдив вчера я говорил о том что они приняли внутреннее решение государство мальдив приняло решение там по неким политическим причинам объявить как, так называемое чрезвычайное положение которое очень сильно пугало наших всех потенциальных и скажем так туристов уже которые собрались лететь могу сказать прекрасную новость что с 10 числа то есть Буквально с позавчерашнего дня, вот вчера только пришла нам новость, о том, что они отменили досрочно это так называемое чрезвычайное положение. Поэтому как не было этого всего, так и, и не будет. Не будет, будет. Да. Понятно. Так что все хорошо. Это спасибо. Маленький ремарк. Ну что же, ребята, интересная тема у нас, где моя камера, здесь, наверное, видимо, интересная тема у нас Доминиканы, который находится на совсем другом полушарии, и Занзибар, который находится также далеко, кто не знает, но ну, под нами, вот, примерно в Африке, я предлагаю, давай все-таки Алочке дадим первое слово, Аллочке, леди, а? леди вперед, обязательно, что у нас, да, какие ваши предложения, давайте озвучивать, потом подключаем наших экспертов, Компания Женав, что предлагает нам, как часто посещать Доминикану, что у вас, какие вообще Здравствуйте, рекомендации? Здравствуйте, зрители. Угу. А, прежде всего, поскольку у нас приурочено к Новому году, да, а, первое, что я бы хотела сказать, вы только вслушайтесь, Новый год на Карибах. Я думаю, каждый, кто озвучил бы а, своему другу, знакомому, у того бы, наверное, потекли слюнки, как минимум. Новый год на Карибах — это прежде всего можно встретить подбой куранта в Атлантическом океане либо в Карибском море с бокалом рома, непривычного нам шампанского, да, оливье, как мы привыкли, с восхитительной кухней, с песнями, плясками, потому что Доминикана, она никогда не спит, она очень задорная, зажигательная, и доминиканцы по поводу праздников — Празднуют чуть ли не круглогодично, для них постоянное веселье, тогда представьте, что будет на Новый Год, то есть это ферично. Хорошо, спасибо Алла, девочки, Лена, Ира, вы какую сторону сейчас будете принимать в нашем так, сказать, диалоге, кто с Женей идет? Против за страну вечного праздника за Доминикану. Так, Доминикану, Спасибо. ну Лена. Вообще хотелось бы к Доминикане, может девочки против мальчиков. Хорошо, О, хорошо, точно. идет. Спасибо. Идет. Спасибо. Идет. Спасибо. Идет. Идет. Евгений, Женя, нас двое, девочек трое. Ты не против такой Разберемся, компании? Думаю, Прекрасно, тогда, э, хорошо, тогда, значит, Алла высказалась, э, Твое вводное слово по поводу Занзибара, Танзаня, никто не понимает, что это такое? Объясни разницу. Да? Я думаю, что большинство, наверное, не понимает, потому что это самое, наверное, новое и самое обсуждаемое направление, которое только существует сейчас на рынке Украины. Да и, в принципе, наверное, на рынке СНГ, поскольку у нас еще наши друзья белорусы и точно так же двигаются с нами угу. вот по всем стопам, скажем так, туризма. И летают вместе с нами. Жень, ну я традиционно, традиционно вклиниваюсь. ты уже почти привычный человек к этому. Да. Телефонные звонки поверх тебя всегда идут. Алло, здравствуйте. Алло, доброго дня. Доброго дня. Как вас звать? Я ничего не услышал. Еще раз, можно? Арон. Арон. Арон. Прекрасное имя. Ну, главное редкое. Назовите пароль, Арон. Название агентства? Ага, да так бывает. А, а, город, а... а город Киев? Город? Город? Мистер Киев. Мистер Киев, на бульваре Кольцова у нас кто? Не знаю. А. а у вас, под, а у вас под, рукой, э, под рукой нету названия агентства? Сейчас, ну... Э, ну, я не знаю, если, если редакторы сейчас мне скажут, да, то, конечно, мы пропустим вас дальше. Ч че, че, ⁇ что-нибудь? Редакторы говорят. Да, да редакторы согласны. Арон, можно выбирать тур. Лена может. Как, как называется? Юнимапстравел. А, Точно. А, прекрасно, Арон. Точно, Хорошо. Видите, северен. с помощью наших экспертов вы проходите дальше. И теперь, собственно, все поле для выбора, все 15 направлений ваши определились. Что хотите? Какой тур? Украинский, прекрасно. А есть какое-то конкретное пожелание или вы хотите же, чтобы вам помогали? В межах Украины. Украины. Открывать, господа и госпожи эксперты, давайте попробуем предложить что-то по Украине. А -а -а. Вас интересует больше горнолыжка или просто какой-то из городов с его экскурсионной программой историческими ценностями и прочими э, прелестями? Так. Да, угу. Итак, экскурсионный тур по Украине, горнолыжку не рассматриваем, специально для Арона. Лена, Ира, Володя. Новогодний Лейнберг, выезд 31 декабря по 3 января, 3 ночи, 4 дня, 3000 гривен на человека. А ты... Лейнберг, кто и Львив? <соединяем> Лейнберг, кто и Львив? <соединяем> Ленберг, <то> и Львив, <соединяем> Лев, Лев. То наш Львь э, звучит Лемберхом, то его звали про э, австралогорские империи. А да, э, но есть, Арон, есть альтернатива. Город Одесса выис 30 декабря на 3 ночи 4 дня, по 2 января 1670 гривен на человека. Сложный выбор. Куда хотите? во Львов или в Одессу? Не, не, не, краще до Львова, а... Так. Смотрите, 31-го у вас заезд уже в отель. То есть здесь проезд не включен, вы добираете самостоятельно. А враховывается полный пансион Снеданки. снеданки Да. Ну для Львова. Отель. А, отель здесь вам больше подскажут эксперты, потому что у нас сейчас в Аксе указано отель 3 зирочки, какой-то во Львове туристический будет. Ага. Без, пока безымянный, нужно будет уточнять. Отель уточняется ближе к заезду. Нет, а то, что вы звоните сейчас, это прекрасно, потому что эти туры сейчас находятся внутри Телебамбы, а значит, они по промо цене. И когда вы будете звонить перед Новым годом, эти же туры будут по своей стандартной цене. Смотрите, Арон, что входит в данную стоимость на одного человека 3000 гривен? Сюда включен трансфер с железнодорожного вокзала в отель и обратно, проживание в отеле «Три звезды» на базе завтраков, а также четыре экскурсии страховка и, самое главное, новогодний банкет. Согласитесь, что четыре экскурсии, новогодний банкет и три ночи во Львове, оно того стоит. Я могу сейчас вас переключить на наших редакторов. Вы не кладите трубочку. Они вам еще раз подробно все объяснят, если вы захотите закрепить этот тур за собой, вы его сможете закрепить прямо здесь, сейчас, не отходя от кассы, в телефонном разговоре. Все, не кладите трубку, я передаю, я передаю вас нашим редакторам. Жень, конечно, вы возвращайтесь со своей темой. С Украины в Занзибар, прямым рейсом. Жень, прямым рейсом или как мы летим в Занзибар? Давайте вернемся, о чем мы говорим. Так, мы говорили про Занзибар. Летим мы туда на авиакомпании Fly Dubai через Дубай. Точно так же, как у нас привычное направление. Все наши прекрасные, любимые страны Индийского океана. Также мы туда летим, 6 часов мы летим с Дубаев, пересадка до Дубаев, все уже знают, что мы летим туда 5 часов. Пересадка длится порядка 5 часов, точно так же. Сказать, что это как бы долго, ну, может быть немножко, может быть немножко. Но с другой стороны, поверьте мне, вы успеете отдохнуть, вы успеете погулять по дьюти-фри, вы успеете поспать, почитать книги, я не знаю, что еще можно. Кстати, можно, в принципе, еще даже взять за доплату так называемый Мархаба Лаунж. Это касается, в принципе, всех направлений, можно взять за доплату, там, я не помню точно сколько, порядка 35, кажется, долларов стоит несколько часов перебывания в VIP лаунж, так называемый Мархаба лаунж. В Дубае он есть в каждом абсолютно терминале, поэтому можно самостоятельно это сделать, но самостоятельно, еще раз я делаю mm -hmm. на это акцент что очень многие просят, чтобы они забрали. Ну да, если останется время. <связывающие> <связывающие> Итак, если... Итак, у нас да. Занзибар, Танзания это восточное побережье Африки. Это получается, да, это юго-восточное побережье <связывающие> Африки, <связывающие> но Занзибар это остров. То есть он относится к стране Танзании. <связывающие> <связывающие> он просто входит в состав Танзании, это когда-то было отдельное государство, сейчас он входит в состав Танзании. У него есть так называемая столица, она называется Стоунтаун. Вот, это столица, переводится, каменный город, mm -hmm. вот, в которой, в принципе, достаточно интересная экскурсионка. Прилетают mm -hmm. нет, в аэропорт прямо с Занзибара, mm -hmm. что немаловажно, потому что mm -hmm. все года ранее летали до Дар Салама с массой пересадок, насколько я знаю, с двумя пересадками mm -hmm. до Занзибара летали. Не очень удобно и очень дорого достаточно. Сейчас это Fly Dubai наш любимый, конечно же, сделал очень удобно по... Ну просто, как я люблю говорить, почти даром, <смех> перелетом, вот, но тем не менее, очень доступно. <смех> То есть на, к нам реально Африка стала ближе. Uh -huh. То есть это уже не Мальдивы, не Сейшелы, не так далее. То есть это уже что-то новое. А, настоящая Африка и там а, какой-то условный океан, либо море условного океана, как это в Таиланде. <смех> Знаешь, мы на океане в Андаманском море в Сиамском заливе. Или как это вот по-честному? Что там это у нас? Сам, что не есть Индийский океан. Потому uh -huh. что он находится в 40 километрах от а, непосредственно материка uh -huh. и разделяет его только Занзибарский залив. Опять же, можно его так назвать. Занзибарский залив, но это тот же Индийский океан. Uh -huh. Воды а, Занзибара... Практически не отличается от мальдивских Потому что тот же песочек коралловый Все то же самое абсолютно Кстати, а, картинки действительно впечатляют Хорошо, девочки, Я вас чувствую. все больше и больше Потому что у нас сейчас на линии Аза-Волошкина Город АГП э, из Никополя, которая за Доминикану будет Женя, спасибо тебе, презентовал э, направление Дальше будем как-то... Э, Аза, здравствуй, дорогая Не знал, что мы с тобой будем по разные стороны баррикад В этом вопросе, конечно Ну давай за Доминикану, расскажи нам что-нибудь, хорошо а, Добрый день еще раз, уважаемые коллеги! Я рада, что мне досталось именно это направление, именно Доминикана, потому что за 11 лет моей работы более идеального пляжного отдыха, чем на Доминикане, я не встречала. А я видела и Мальдивы, и все экзотические страны и направления, которые Доминикана — это, прежде всего, очень красивое вот тот самый как. Себе это, это как раз тот случай, я на словах просила передать. Да, немножко портится связь с, с Азой, но я вижу ее жестикуляцию, даже вижу фламинго, которого она привезла из Доминиканы, чтобы нам сейчас показать. Аз, спасибо, да, я сейчас переподключусь, возможно, в этот раз магнитные бури не так повлияют на нашу связь, но все-таки по, по Доминикане, я смотрю, тут команда, так, ребята, у вас, у вас бойня сейчас будет, женщины против мужчин, ну, ничего, нормально. Нормально, да? Женя не боится, Володя не боится. Продолжайте, по Доминиканам. Хорошо, раз Аза не смогла бы рассказать, Лена, ну давай противовесить какой-нибудь Жене, про И... море. Какое у вас там в Доминикане море или какой-то океан? У нас там Карибское море. Как начала говорить Аза, это идеальный э, песок. Это вот та картинка баунти, которую мы все очень давно видим, с королевскими пальмами на пляже. И э, действительно хочется сказать про all-inclusive Доминиканы, которые, э, all-inclusive движения, э, скажем, развлечения, все, которые получают максимум в отеле. И о том, что э, Доминикана, это, как правильно первая придумала All-Inclusive и у нее он самый качественный, то есть это oh. да, очень многие да, думают, что это Турция, а на самом деле турки это взяли от э, Доминиканы и они действительно в этом плане молодцы, как по э, кухне, так по напиткам, по всем развлечениям, так что Доминиканы и это, да, это просто как романтик, это развлечение, это свадебное путешествие, ну на любой вкус, я а думаю. Также семейный отдых. Семейный отдых, да, ну, то есть... Есть там Для всех. Универсальная страна. Понятно. А чего у И, кстати, абсолютно безопасно. Сейчас мы вам расскажем, о чем у Занзибар. Алла, вы вот, мне, мне скажите, пожалуйста, вот э, Индийский океан, да? Э, мы его знаем, он разный бывает. На Шри-Ланке он волнистый, на Мальдивах он э, вот из-за того, что атоллы он гладкий, как э, столешница нашего прекрасного стола. Карибское море... У, у берегов Доминиканы что у нас себе представляет? А я хотела бы сделать уточнение. А, смотрите, там Доминикан омывается как и Карибским морем, так и Атлантическим океаном. Угу. И наш главный курорт, это Пунтакана, находится на стыке, то есть как бы как поцелуй океана с морем. Угу. Это мало того, что особенность, это делает а, очень красивый цвет и разнообразие от лазури а, до даже зеленоватости. Это делает а, пляж Бавара, который один из самых а, известных, это самый спокойный, то есть там волнения абсолютно отсутствует. Uh -huh. По безопасности, а, а, самое безопасное – это Карибское море, то есть каких-то живностей то есть для опасения человека нет. А, также, а, а, по э, питанию заметили, да, коллеги, что э, разнообразие. И хотела бы еще заметить разнообразие отельной базы, то есть э, абсолютно на любой кошелек и на любого клиента. И еще хотела бы сделать тоже такое уточнение. Доминикану в основном воспринимают и клеймо как-то ставят, что это романтик. Абсолютно для любого клиента по Но поводу нет. нет. <решит> <решит> Стойте, это да, это ведущая, ведущая, но это не именно, а, не главное, она может быть не единственная, уже, не единственная. А, Хорошо, Аллочка, прошу вас остановиться, уважаемые друзья Стоимость ближайшего тура на Доминикану и с улитом из Киева на 11, значит 12 дней 27 числа, вы видите прекрасно, 1759 долларов США это Барсело Доминикана Бич, э, All Inclusive, то есть, э, что у нас получается со сходами, при вылете какой-то сбор, да, аэропорта? При вылете, нет, по прилету, туристическая карточка 10 долларов. 10 долларов, ну, все, да. прекрасно, что-то у нас там у Андрея есть, и он тут прямо сорвалось. Хорошо, девочки, вы заговорили всей толпой, не даете нам прорваться, пользуясь правом ведущего Женя. Ты слышал про это на стыке поцелуев, там что-то с песком и всякое такое. Что у нас в занзибаре хорошего? Давай. На занзибаре на самом деле никаких стыков поцелуев нет. Хотя, в принципе, романтические места также существуют. Но в принципе туда едут за экзотикой, за той, которую еще не видели ранее. Какая она по такая? По поводу безопасности, вот сказали, что остров Занзибар не нужно путать с Танзанией, которая материковая. Поскольку Танзания материковая, это вот Африка приблизительно, как все люди воспринимают себя, да? То есть активные, эм, скажем так, чернокожие люди, которые mm -hmm. ходят, которые непонятно в чем одеты, такое тоже бывает. В основном это на материковую часть едут за природой дикой. Mm -hmm. Вот, за дикими животными, то есть тот же National Geographic, который все смотрят. Вот у вас... Живой National Geographic просто под боком. А остров Занзибар это совершенно безопасный остров, в котором есть <coughs> в каждом отеле охрана, если вдруг кто-то боится местных жителей. Хотя все местные жители живут как называемая хуни-мататия. Акуна матата это у них любимое выражение. Все его знают с мультика он, он, а, он, Король он, Лев. Да, он, он, он, оно означает Нет проблем, да. Напоминание. Это называется ⁇ Нет проблем ⁇ Поэтому... Они так вот все и живут. Они очень ленивые, они очень спокойные, они никуда не спешат, в принципе, как и все остальные. Ты прямо про Доминикану рассказываешь. Давай ближе к острову, который он горный, плоский, пустой, Нет, зеленый, он больше песок. Плоский. Он больше плоский, Что... белоснежный песок. Mm -hmm. Очень прекрасная природа, то есть этот остров еще называется как центром, можно сказать, это остров специй, потому что там растут всевозможные специи, которые мы каждый день используем, то есть это корица, кориандр, это э, всевозможные перцы, ну, короче говоря, mm -hmm. все-все-все-все возможные пряности там есть, это очень интересно. Плюс у них, конечно же, идет очень интересная экскурсионка в плане... Э, средневековые, скажем так, даже можно, экскурсионки, потому что там очень древний Стоун там город. То есть это больше для любителей, больше не для уединенного романтического отдыха, а для путешественников, для романтиков в плане природы, для того, чтобы ощутить вот какие-то новые ощущения. Слушай, вот так сказал древний город. Я для себя древность разделяю, ну, вот недавние века, да, которые там могли европейцы строить, какие-то переселенцы, либо во времена Колумба, где, по всей видимости, тоже... Древняя Доминикана. Но что это было древнее государство, это оно какое? Исламское, католическое, как принято, или своя пока еще религия там есть, потому что в Вуду эти обитают. Что там происходит? Нет, на самом деле, сейчас там есть часть католическая, но в принципе больше мусульманство. Там угу. процентов 90 это мусульмане. Хотя до 64 -го года это была колония британская, поэтому там достаточно много и католиков, и крестьян оставалось. Но, конечно, после 64 -го года у них была революция, и всех этих товарищей попросили выйти вон. И остались, собственно говоря, только мусульмане. Тогда сразу вопрос по поводу того, что это мусульманская страна. Есть ли какие-либо ограничения в плане внешнего вида, поведения, специфика? Ну, ограничение есть, пожалуй, только в самой столице, в Стоунтауне, поскольку все остальные, э, можно сказать, поселки, да, городки, которые окружают весь остров, они больше как бы спокойны, и они уже привыкшие к туристам. Понятное дело, что в идеале, конечно, чтить их традиции, и если выходить в сам поселок, то лучше, конечно, прикрыть там, ну, скажем так, не ходить как минимум в купальнике, такое mm -hmm. есть. Но ну, все то есть, как бы, закрытые, там, более-менее колени, плечи, ну, длинная не юбочка. Абсолютно ну... не строго, то есть, у них все к этому привыкшие, то есть, они привыкшие к европейцам, там очень много британцев приезжает, очень много итальянцев и немцев, в принципе, как полагается вообще во всех этих странах Индийского океана. Прекрасно. Хотел бы тогда коснуться. Смотрите, читаю ваше предложение, уважаемые зрители. Занзибар, смотрите, Я... хоть это находится на Луне, примерно. Я засмотрю просто да. думаю, хотела уточнить, это правда? Вот мы уже не спрашиваем, перелет. относительно чего это правда. 1729 долларов США с вылетом 20 и 30 ноября, 9 ночей, 10 дней из Жулиан. Тип питания полупансион, отель, давай по нему пройдемся, по отелям. Ocean Paradise 4. То есть Пройдете сразу после телефонного звонка, если не возражаете. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Виктория из Киева. Виктория из Киева. Пароль назовете? Влада Тур, 4. Прекрасно, принимается. Можете выбирать тур? Для року. Так, mm -hmm. а есть ли в акции автобусные туры после Нового Года от <свят> <свят> Это Вопрос вопросов, конечно. Обычно ответ <свят> по поводу <свят> продукции Джойнап у Джойнапа есть все, но в данный момент в акции, насколько я знаю, автобусные туры у нас не <свят> участвуют. Только Болгария. А, а, только Болгария, Болгария. Ну, Болгария это все-таки Европа, так а, что может? давайте ее <свят> тоже рассмотрим. Не обижать Болгария. <свят> Болгария <свят> в Лыжный. Лыжный автобусный тур. Хотите На... лыжный? Нет, в... наверняка да, лыжный. Болгария лыжная. Прекрасно. Банска. Поезжайте в Банска. Там вы можете отдохнуть. Каждый день вы можете брать там экскурсии. Поехать посмотреть, где жила баба Ванга возле Петрича. Либо Севетрийский монастырь, покупайте. Обращайтесь и спросите, кем была В воде, которая температура 50 градусов тепла, не взять больше 15 минут, сидеть, но зато выходишь минус 5 лет просто с каждой ноги. Замечательное да. предложение. После Нового года, 8.01, 7 ночей на автобусе из Киева, 135 евро на человека. А подходит? Справа в том, что до 10 числа плюс, а до С Пожалуйста. 0 4 0 первое, 8 ночей 135 евро человека ну, ты реально. подходит Да. прекрасно скажите заветные слова я согласна я передам вас редактором вы не кладите ни в коем случае трубочку и вы сможете сделать свое предбронирование и сегодня же забрать свой тур в агентстве которое вы уже назвали угу. ну, скажите я, «Я, «Я согласна, согласна Конечно, переключаю у вас, вас на наших на редакторов, у вас будет время посоветоваться и с ними, и параллельно с теми, с кем вы собирались советоваться Переключаю, внимание, Так, пошел звонок к редакторам, спасибо, продолжайте Знаете, мне нравится наши передачи, что никакого насилия, все по любви Говорили же за Зандибар, продолжаем за Занзибар говорить Итак, вот э, откройте Шикарный курорт Банска поздравляю с выбором. Правильный выбор. Поезжайте, не забывайте про город Петрич, там где жила Ванга на дому не находился кстати, на дне вулкана. Кожух это очень сильное энергетическое место. А то, что вам требует порадоваться, это условия нашей передачи. Советуйтесь, принимайте решение. И до которого часа есть. Время Еще есть два часа 15 минут для того, чтобы забрать ваш тур, который вы здесь выбрали. Мы продолжаем с Евгением рассуждать, не рассуждать, а говорить и открывать Занзибар. Уговаривать нас, сменить. Нет, у нас другая тактика. Мы открываем Занзибар и просто с каждой новой страницы Доминикана будет просто меркнуть на фоне того, Ох, что сейчас сколько будет Женя на вам открыть. Давайте, давайте выясним. Ребята, 1790 долларов за что? Полупансион и Оушен Paradise 4 звезды. Что такое Т4 на занзибаре? Что такое питание халфборд, завтрак и ужин? Хватит ли денег на обеды? Или это то есть нужно будет продать Lexus и просто Кровь умереть? В по <свят> <Давай>. <свят> на самом деле, <свят> сказать, что это прям очень сильно дешевый остров. Я не могу. Но там бюджет, скажем так, средний бюджет для того, чтобы покушать, пообедать, если мы берем сейчас halfboard, да, если мы берем, и нужно будет поискать, где пообедать. Это вам будет влетит вам где-то в долларов 20-25 на человека, ну, то есть не дешево, в но минуту. в принципе не что, что В минуту? Нет, прям за раз. Вот. вот, по поводу где питаться, питаются в основном, скажем так, весь Занзибар в принципе это не такой отстроенная инфраструктура, как все привыкли, там, да, там на Шри-Ланке, на той же, допустим, там, не можно куча каких-то шейков где-то есть. Нет, здесь в основном все привязано к отелям. Здесь очень хорошо развита вот туристическая зона именно под отелей. И все а, вот эти вот местные ресторанчики, они все перебазировались в отелям. То есть они идут как представители отелей, отеля, и все, соответственно, туристы, которые там обитают, они ходят по всему побережью а, Занзибара и ищут, где бы им посидеть, покушать, где бы им было бы удобнее. Можно, конечно, и у себя в отеле, но будет интересно, наверное, пройтись на другой пляж. Вот чем они очень отличаются, поскольку вот что важно нужно понимать, что в, когда продаете Занзибар, нужно обязательно знать, а именно пляжи, где какой пляж находится, где отливы, где приливы, где лучше, где можно потусить, такое там тоже есть, где можно отдохнуть от всего, где можно посмотреть природу и где будет почище вода, скажем так, где будет прекрасный океан, это тоже нужно понимать. По поводу Ocean Paradise я могу сказать, что это достаточно хороший отель, для своего бюджета это цена качества этого отеля. По поводу хавборда – это очень правильное решение для того, чтобы брать, поскольку вечерами особо выйти там практически некуда. Mm -hmm. а, и в основном, то есть все будут питаться у себя, ужин однозначно будет у себя в отеле. Пообедать – да, они себе выйдут, пройдутся. Пляж здесь достаточно, ну, средний вариант этого пляжа, я могу сказать так. Это не самый красивый пляж возле этого отеля, но тем не менее там есть покуп покуп покупаться. Приливы, отливы достаточно незначительные, что немаловажно, потому что вот если взять, например, ту же а, восточную часть или южную, там чувствуется, особенно вот восточная часть, там очень чувствуются отливы-приливы. Есть такое место, например, Уро. А, это в этом, на этом пляже, это, ну скажем так, там городки, и вот в этом городке также и называется пляж, поэтому я буду говорить вот именно таким образом. Mm -hmm. Вот в этом Уроа это специфическое очень место, где пляж уходит, точнее, беременно, Вода уходит на 2 километра. Поэтому, да, это особо нужно понимать, это такая специфика. Но фишка в чем? Туда можно поехать, посмотреть и поинтересоваться, потому что у них есть даже фермы по выращиванию капусты. То есть морская капуста, которая очень ценится в Африке, которая очень ценится на Ближнем Востоке. Они ее употребляют и в пищу, и употребляют и в медицине. Вот, и они вот такие целые плантации, когда уходит вода, вот на этом месте выходят барышни, собирают э, мидии, собирают разные ракушки, вот, которые потом готовят, соответственно. То есть это один из способов даже добыть э, морепродуктов? А, туристов, да? и... Нет такой экскурсии, приз пособирать? Сказать так, mm -hmm. что... Экскурсия? А зачем? Просто а, пройдитесь. Просто вот вышел, посмотрел, минут как много. зачем Зачем 25 долларов? У нас, бат... капуста, у нас Батл это свое направление поднимать, а не трогать чужое направление. А я прямо слушало половину то, что сказал Женя, хочу сказать, можно отнести их к Доминикане. Я понимаю, что четверки в Доминикане тоже очень качественные. Выйти в Доминикане тоже некуда на самом деле. Сейчас и я а потом ну, Даете мне слово? Да. Окей, да. слышала, да. я, я слышала. Евгения, уважаемую моего коллегу. Ну, я еще не закончила вообще. А, ну, я начну. Итак, да, отливы, приплыв у нас у этого девочки нет, конечно у всегда. По поводу самого... Самого, а, самой Доминиканы, да, прозвучало то, что остров плоский, а здесь наше, в чем мы выиграем, потому что природа у нас меняется, у нас от севера а, до уже самого, самой пунта -Каны, меняется сама природа, и горы есть, и зелени, буйство красок, то есть и она разнообразна. А, по поводу отелей, да, та же четверки, конечно, плохих отелей в Доминикане их просто нет. Даже а, с, по ценнику, конечно же, Доминикан Бич, она идет а, одна из самых первых, но а, каждый отели, тем более сеть Барсело, они себя очень а, любят и реновацию проводят очень часто. И как раз-таки первая категория, которая у нас участвует в акции, это реновированные абсолютно все а, номера. А второй и третьей категории чуть позже. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Наталья. Очень Ой. приятно, Наталья. Назовите нам пароль, э, сделайте нас счастливыми людьми. Будьте, будьте, так, так, так, секунду, секунду, секунду, секунду. Будьте любезны, Аганисян, адрес этого агентства и, И. да, пароль принят. Теперь, теперь мы вас слушаем уже внимательно, да. Говорите. Так. Жень, ну, это к вам. Без проблем, конечно. Да, бонус. Хорошо. Royal Zanzibar. Могу сказать, что это отличный выбор, потому что это качественная пятерка. Это действительно та пятерка, когда вы можете спокойно ехать. Я слышно, да? Наверное, да. Ну ладно, мы продолжим. Так вот, по поводу Royal Zanzibar. Отель действительно очень качественный. Это 5 звезд с в традиционном африканском стиле, с соломенными крышами, с прекрасным пляжем. Почему мы настаивали именно на регионе Нунгви, которая находится на самом севере, и всего там два рядышком, Нунгви и Кендва отличные регионы в плане для нашего туриста, я бы его даже так сказал, потому что там есть куда выйти, там есть дискотеки. Сказать, что они очень сильно активны, нет, но тем не менее есть где повеселиться, есть где послушать музыку, провести время вечерами. Есть где пройтись, потому что там очень большое количество отелей. И выбор, скажем так, пройтись куда есть. А сам отель с очень качественным питанием. Как завтраки, потому что, например, если мы говорим, я не говорил по поводу конкретных там, да, отелей в целом. Вот Мы говорили точнее про конкретные отели. А если сказать в целом, то завтраки в основном считаются скудненькими. Там, то есть они такого больше как подконтинентально, Но всегда всем хватает, прекрасно, очень вкусно готовят. Никогда нет нарекания на питание даже в самые скажем так, простой троечки. по поводу ужинов даже говорят о том, что ужины в принципе одни из лучших в мире так они называют, но что африканская кухня это больше подходит как морепродукты то есть морепродукты, которые готовятся просто великолепно с этими пряностями, которые там же произрастают я не знаю, как им это удается но они делают просто колоссальные вещи по поводу Royal Zanzibar еще могу сказать, что обалденный там пляж причем идеально во всем. Там глубина достаточно. То есть даже во время отлива в этом регионе можно купаться спокойно на протяжении всего дня. То есть что нельзя там, например, в том же Уроа, про который я уже сказал, там, который находится на востоке. Поэтому в плане номерного фонда он шикарен. Я бы однозначно его рекомендовал. И вы сделали абсолютно правильный выбор, что его выбрали. Ну вот так, в двух словах. Татьяна, я бы рекомендовала вам слушать из своего телефона, а не из трансляции, потому что скорость вашего интернета чуть-чуть медленнее, чем нам бы, конечно, мечталось. Поэтому вы с отставанием слушайте, слушайте из телефона, чтобы мы не теряли время на эту консультацию. Если вас удовлетворил ответ, то большое спасибо, хотелось бы услышать от вас. Ой, и вам тоже спасибо. Всего доброго. Тем более, что тур уже забронирован, значит редактор меньше работы, что называется. Продолжайте. У нас было 3 на 3. Спасибо вам, Татьяна, огромное за ваш вопрос, Евгению. Вот видите, чем больше, ребята, вопросов, тем понятнее, что за направление для нас открывает компания JoinUp и руководитель отдела экзотики Мальдивы Сейшелы Танзи Танзания, Занзибара, Скоро и Маврики. Правильно я говорю? Уже. Молодец. <смех> Девочки, ну теперь вам карты в руки. Что там было, Алла, с вашими горами? А, горы мы уже прошли, и самое одно из самых важных, зачем едут на Доминикану, это атмосфера и энергетика. Такого, а то, что у нас была точно нет, потому что сама энергетика, это как только ступаешь а, ногой, а, прилетая только с аэропорта, ты уже чувствуешь колоссальную просто э, мощь именно отдачи э, самих жителей доминиканцев, потому что Привет, это я. настолько э, энергичные, приветливые и добрые люди. Э, как только ты посещаешь эту страну, у тебя сразу улыбка, и до конца, даже по прилету уже э, домой, ты еще две недели ходишь и пребываешь в этой атмосфере. По поводу того, что... А, специи. -то. <смех> ну, хорошо. А, специи и тому подобное, не забываем, да, что доминикана это у нас кофе, какао, сигары, ром, сувениры. А, и сувениры не просто брелочки или что-нибудь, да, можно привезти с собой а от уличных художников, которые рисуют так, что могут позавидовать даже на Манматре. А также а по поводу а, евгений упоминал да, что это более уединение природы даже у нас в отелях есть а, непосредственно живность то есть это розовые фламинго где можно их даже а, потрогать если они конечно же позволят то есть это природа также рядом если вам этого мало и вы хотите более дикую Опять-таки, вы можете выполнить а, экскурсию на остров а, Саона. Вы можете как раз в вот, новогодний период с января по март у нас на Самане приплывают горбатые киты для бракосочетания. Это настолько потрясающее зрелище. Я думаю, в Я знаю, я знаю. Сейчас я переведу на тебя. Да, владелец агентства горячих путевок «Пятый океан» сказал нам, чтобы увидеть, как... Спариваются киты, необходимо этим начать заниматься у себя в номере Они слышат ультразвуковые сигналы и тоже начинают это делать В противном случае увидеть этого невозможно Начинать Возможно. лучше с себя, потому что после Именно. китов у многих настолько падает самооценка Что вообще ничего не уже, ну, не о чем говорить И для тех, кто хочет убедиться, насколько там хорошо, замечательно да. и Может и не стоит и сравнивать с другими странами Пожалуйста, наши цены Давайте. 11 ночей, питание, все включено на человека стартуют цены от 1759 долларов. Причем 11 ночей полноценный. Все включено. Ирочка. Ром, сигары и т и т Ирочка моя дорогая. За 1522 доллара унесет вас на крыльях Fly Dubai Кстати, крыльях надо поговорить. Женя Хаджинов унесет вас на крыльях. Занзибар. Хорошо, вы нам рассказали про ваших китов. Кто у нас там под окнами это все делает в Занзибаре? В прямом смысле слова, на южном побережье вы можете увидеть мало того, что китов, которые действительно приплывают, и китовых акул, которых очень редко можно увидеть, про которых я говорю часто на Мальдивах, они также там бывают. Это невероятное Но зрелище. Они бывают. Они, они... А они, они приплывают туда очень часто. И горбатые киты туда тоже приплывают, кстати. И манты, большое разнообразие мант, которых кто знает, это невероятные существа, которые явно не с этой планеты, Не это путать существа. с манту. Это да. манты, которые да, огромные, огромные, которых можно понаблюдать там, просто нырнув с маской. Просто взять снорклинг-оборудование. Вот, да, Снорклинг! вообще ну снорклинг-оборудование. Это отдельное. Зря ты зацепила природу. Да, да, ел я видел, мам, Вкусно, так конечно. Вот. Но. Где вы в мире сможете увидеть, погрузиться с маской, а если еще и с аквалангом, то можно заплыть вообще в пещеру, где а, об, обитают и гнездятся, я не назову так, не знаю, как точно это сказать, а, черепахи, морские черепахи в нереальном количестве особ по 200, которые плавают рядом с вами, есть такие э, пещеры, в которых, понятное дело, там с инструктором нужно заплывать, но тем не менее, то есть можно это все дело посмотреть. По поводу фламинго, там есть юг, где обитают эти фламинго, можно также пройтись, причем в дикой природе. Только это не, один просто, юг? не просто вольерчик. А но ну, на самом деле. до юга не так уж и далеко доехать, поэтому это вообще не проблема. Ну и что 30 долларов такси вы вообще в любой точке, все у них такси, кстати, 30 долларов. <свят> долларов, где бы ты ни сел, в любую точку тебя довезут, так что вообще элементарно, <свят> <свят> это еще не все, <свят> да, <свят> да, давай <продолжаем. свят> по поводу, конечно же, и дельфины, с дельфинами, которые приплывают к южным берегам, можно реально поплавать в дикой природе, которые просто приплывают туда, понаблюдать само собой, но можно даже и поплавать, это очень классная фишка, плюс, есть такое на северо-востоке, есть такой остров, называется Мнемба, где, наверное, один, одна из мек для дайверов, которые приплывают со всего мира, это остров, который полностью отдельный, и там находится всего лишь один отель, и он частный. Туда можно добраться только... На лодочках, да, по предварительному запросу, там через принимающую сторону это делается. Кстати, принимающая сторона русскоязычная, что очень немаловажно в этом регионе, потому что все англоязычные. Наша принимающая разговаривает на русском языке и всегда поможет добраться до любой точки. Так вот, по поводу Нембы, там идет остров в формате кораллового рифа, где полностью по окружности его идет отвесные скалы коралловые, которые, мож... ну не скалы, извините, стены, ответственная такая коралловая стена, которые э, дайверы просто очень любят. Там вокруг нее, опять же, туда же приплывают и манты, и китовые акулы. И вы тоже это можете увидеть все в другом побережье, не только на юге. И это мы еще даже не затронули. Мы не будем углубляться, потому что спор у нас может потом Имеет право выйти за кадры на балконе с видом на Днепр. Дорогие наши друзья, любимые гости, дорогие наши Алла и Евгений. Вот подошел торжественный момент, когда вы э, имеете возможность задать телезрителям свои вопросы. А вы, дорогие телезрители, можете ответить на вопросы наших гостей в группе «Сеть агентств горящих путевок» в Фейсбуке, больше нигде. Если вы отвечаете на вопрос «Евгения», вы пишете «Занзибар-ответ». Если вы отвечаете на вопрос «Аллы», пишите «Доминикана» тире ответ пожалуйста дайте свои вопросы и я потом очень важные вещи вас прошу по вашим странам уже так для общей информации для алла пожалуйста вопрос традиционное блюдо без которого ни один стол доминиканской семьи а, не а, нету на празднике и в том числе к новому году он конечно же будет присутствовать гречка, гречка. А, правильный ответ гречка так, ну я достаточно простой задам вопрос, наверное, но хотя нужно будет погуглить. Какой из известных исполнителей очень известной группы, самый известный занзибарец в мире, родился в городе Стоунтаун? Я, в смысле you know? я знаю ответ, <laughs> вот <laughs> этот вот. Да, да, да. А, хорошо, ребята, обе страны находятся далеко от нашего государства. А, Меня интересует уже вопрос не спорный, а вопрос вот такой, что вы дали рекомендации, советы. Это, а, во-первых, страхование, это здоровье. Про визовые мы говорили, а, ничего нет, на Занзибаре что-то есть. Пожалуйста, поделитесь, как нужно себя туристам готовить и вести, чтобы не привести ничего плохого, чтобы там не заболеть, чтобы отдых прошел прекрасно. Дама первая. Ну, тут я вижу все экзотики. У меня, нет, у меня подольше, подольше, правильно жест Пожалуйста. Алла. Значит, смотрите, летим мы на, с помощью компании Air France. Это французские наши авиалинии. У нас имеется блок мест, причем они достаточно регулярны. Летим мы со стыковкой через Шардеголь, это Париж туда, 3.25. Стыковки в Париже от 2 до 5 часов, то, что тоже достаточно удобно, можно не спешить и не опоздать на свой следующий рейс, пройтись по детефри также, рассмотреть. И дальше мы летим, Париж-Пунтакана, 9 часов с копейками. Так, прилетаем мы в этот же день, что тоже немаловажно, кстати, потому что мы при перелете, получается, у нас потеря идет, а, когда мы летим в Азию, да, и у нас полноценный отдых идет на, там, 11-12 ночей. А по маршруту в полете нас кормят абсолютно на всех участках а, на, до Парижа один раз, то есть, как правило, бывает снег. и уже на Дальнем магистральном Париж-Пунта-Кана двухразовое питание обязательно. А, пересекаем мы, а, страна для нас, для граждан Украины безвизовая, но требуется туристическая карточка 10 долларов, как мы ранее упоминали. По поводу опасений, страхований, привывок, ничего не нужно, поскольку страна безопасна. Это, а, то есть, естественно, если мы собираемся куда-то далеко в джунгли, но не стоит этого делать, да, а, тогда уже какие-то другие моменты, но так страна полностью безопасна с собой. А, брать что-то из каких-то медикаментов тоже не стоит, поскольку отравиться невозможно. Питание у нас замечательное. А единственное, что не забываем, конечно же, шляпу, поскольку солнышко. И контрацептивы. Общие, а, да. Скорее, правильный момент, потому что доминиканцы, да, у нас народ очень зажигательный, да, и мужчины, кстати, красивые. Это тебе было адресовано, Андрей. И девушка Сомневаюсь. А, можно даже чемодан минимизировать, поскольку там можно также приобрести, на самом деле, от, от купальника до каких-то. А, да. Сколько разницы во времени? Как быстро человек адаптируется к вот в этому момент... разрыву спать? Как, в вот, как данный момент 6 часов, угу. в зимнее, в летнее. Отстают осень. они. Они отстают, угу. да. То есть сейчас у них уже утро. А, и что второе? Как а, сне... как быстро адаптируется. Да. А в принципе самое главное лечь в первый день ровно с ними по местному по так местному 5 утра, так и ты. Пошел в 5 утра совсем да? Нет, тут в 12, потому что еще ночная жизнь бурная, тоже не обсудили, но тем не менее, как бы сильно, ну, опять-таки это индивидуально. Кого-то в сон клонит два дня, потом ты адаптируешься, кто быстро сразу здесь уже адаптируется. Например, я уже здесь, как бы. Все, год. я да. понял. А я, думаю, Ири, я думаю, Ира скажет, не стоит спать а ложиться. вообще там, с собой потом... девушку привез, а с местными ложиться не собирался. Да, да. И, ребята, ну совсем мало времени. Женя, давай пожалуйста, основные вещи. Все-таки Танзания это... Не какая-то там полированная Доминикан. Это серьезная, серьезная страна для первооткрывателей конкретно. Это не там, да. Понятное дело, что для всех всех страшно. А, это же Африка, что делать, что делать? Но тем не менее, могу у вас заверить, что туда уже не один десяток лет летают европейцы и прекрасно себя там чувствуют. Конечно, есть небольшие моменты по поводу а, визы. Там стоимость визы стоит 50 долларов. Делается она по прибытию. Угу. А, по поводу желтой лихорадки. По поводу прививки. Она абсолютно рекомендована. Что касается островной части, если вы не собираетесь ехать на материковую часть, то она, в принципе, вообще минимум рекомендована. Вот. Но это на ваше усмотрение, ее можно сделать, она безвредная, совершенно она делается один раз на 10 лет. То есть вы один раз сделали, и все, следующие 10 лет у вас будет с вами сертификат, который вы можете поехать в любую страну Африки и посетить ее вместе с этим сертификатом. Это круче, чем сдавать отпечатки пальцев на Шигенвизу, да. да? Да, это Два еще можно еще и в рамочку поставить Это интересно, понятно? Может быть, так, понятное дело, что эту прививку нужно делать только при э, разрешении, скажем так, своего терапевта, мало ли что, это чисто индивидуально, мало ли может быть какие-то там моменты, кому-то запрещено, но в принципе никаких там ограничений жестких э, я не знаю такого, но лучше это все уточнить. А по поводу того, что там на месте, абсолютно спокойно можно лететь, абсолютно безвредная страна, Единственное, что вот этот момент по поводу прививки, опять же, про Занзибар мы говорим, потому что там совершенно все спокойно. Есть примеры живые, когда летают без проблем. Но мы все-таки, как туроператор, мы обязаны это рекомендовать для того, чтобы вы это сделали. А, так, по поводу перелета. Вот сказали о том, что летают на блоках. Я тоже напомню о том, что у нас полностью блок на каждый рейс, который стыкуется с Танзанией, с Занзибаром, У нас есть наша блочная программа, наши блоки гарантированные. А, так, что еще? Летим мы точно так же с чер пересадкой через Дубай, я это уже рассказывал mm -hmm. Разница mm -hmm. во времени и адаптация? Разница во времени прекрасная, плюс один час всего лишь у них сейчас Поэтому mm -hmm. совершенно адаптации никакой не нужно, то есть ты как дома Климат у них шикарный, потому что это экватор Ты просто перестраиваешься в первый день Влажность у них не критично высокая, да, понятно, она немножко повыше, чем у нас, это само собой Но она абсолютно спокойно переносится, абсолютно комфортная для любого организма ну вот Женя, если ты отправишь, у меня последний вопрос, крайний да. вопрос, если ты отправишь бутылку с письмом, э, бросишь ее в, ну, в Занзибаре, э, вот в, в океан, в индийский, как по-твоему, как быстро это письмо с добрыми словами твоей коллеги Светлане, Али, прошу прощения, да, плывет до Доминикана, господи, До Доминикана будет плыть, очень киты горбатые, точно, а может там друзья они будут, мы попросим, передай Али там. Вот. В принципе, долго, я думаю, потому что достаточно далеко это разные полушарии, но когда-то, может быть, оно и дойдет. Спасибо, Алла. Спасибо, спасибо Женя. Алла, а, большое спасибо обоим. Mm. За Фрэнди, пару горбатых китов. И это я уже к зрителям обращаюсь. 500-0101 номер нашего телефона. В следующем часе мы опять будем принимать звонки. Собственно, следующий час уже наступил. Нас, на связи мы записали доминиканскую принимающую. Сейчас еще они порадуют немножко пейзажами и своими теплыми словами. Тех, кто уже забронировался на Доминикану в Телебамбе. Именно эти люди будут встречать там. Ну, потом еще немножко цен и красочных картинок глазами Джойна по 15 направлениям, представленными в этой же Телебамбе. И мы вернемся сюда в эфир для того, чтобы принимать звонки по телефону 500 производить различные экзерсисы, батлы и прочие туристические разговоры. Эксперты у нас сегодня... Компания Нинфатур приветствует вас и предлагает вам дружественное встречу в аэропорту. Траншер на комфортабельном автобусе с русскоговорящим кизом. круглосуточная служба поддержки для наших дорогих туристов. Первоклассные экскурсии по доступным ценам на любой вкус. Свадебные церемонии по самым низким ценам в регионе. Гарантируем, что ваш опыт не забывает. Мы сделаем ваш